приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова я являюсь официальным обозревателем компании oriflame и сегодня мы с вами протестируем тушь которая к нам вернулась это нами любимая тушь 5 в 1 в новом дизайне тушь Wanderlash с невероятно крутой кисточкой которую я просто обожаю когда в oriflame выходят новые туши и я их пробую они мне даже если нравятся то я все время возвращаюсь к этой к этой невероятно удивительной классной кисточке чем эта тушь привлекательна во-первых она дает классный объем изгиб и длину она не смазывается ее легко наслаивать она очень эластичная поэтому можно наложить 2, три четыре слоя то есть довести тушь до такого объема и длины который вам нужен а также здесь стойкая формула которая не растекается и не отпечатывается на коже Итак вы видите что у меня абсолютно разные глаза на левый глаз я уже нанесла тушь а на правый сейчас делаем это вместе я просто хотела чтобы вы увидели какая огромная разница мой глаз левый выглядит таким большим и распахнутым правда итак берем тушь и делаем это вместе с вами первый раз когда я наношу тушь я использую короткую сторону ворсинок которых практически нет и подбираюсь как можно ближе к началу роста ресниц для того чтобы создать эффект подводки прокрасить все ресницы аккуратно и сразу я довожу до самого края чтобы уже задать направление и дать первый объем долго не жду сразу набираю еще вращательными движениями тушь и уже можно перевернуть на длинные ворсинки и начинать работать с длиной не ждите чтобы тушь высохла потому что когда она схватится уже трудно будет исправить если вдруг где-то реснички склеились или еще не добрали нужного объема и длины наслоили сразу разделяю очень удобной кисточкой и еще мне нравится то что можно реснички сразу укладывать веером смотрите как я это делаю подняла и чуть-чуть прижала разделила не забывайте про нижние ресницы сделаем третий слой Даже с двумя уже объем и длина очевидные. Все готово просто как я люблю эту тушь вам рекомендую ее попробовать а в четвертом каталоге на эту тушь действует дополнительная акция обязательно изучите условия на сайте компании oriflame с вами была Лилия Донскова жду ваших отзывов о впечатлениях хлопай ресничками и взлетай